приветствую вас друзья это канал дневник предпринимателя рубрика строительство итак несколько слов про внутренние работы Прежде чем начинать отделку, мы проложили провода системы безопасности видеонаблюдения, пожарной безопасности и интернета. После выполнения всех внутренних работ будут установлены видеокамеры, датчики пожарной сигнализации и распределительные коробки. Несколько слов хочется сказать про систему кондиционирования. Мы позаботились о жильцах и установили кронштейны таким образом, чтобы на них можно было с помощью траверс поставить кондиционер любой мощности, любой ширины по вашему вкусу. Сзади меня вы видите, как ведутся работы по фасаду. Уже практически видны декоративные элементы, в частности, экраны сделаны из шумопоглощающих материалов, один в один похожие с тем, что было нарисовано изначально с моделями. Вы можете сами посмотреть и сравнить и сделать свои выводы. После завершения строительных работ, после завершения фасада, экраны будут подсвечиваться неоновой подсветкой и создавать необычный сюрреалистический эффект. Это был канал Дневник предпринимателя, рубрика строительства. В дальнейшем я буду рассказывать о строительстве дома, делиться с вами лайфхаками, давать полезную информацию. Подписывайтесь, следите. Всем хорошего дня!